Муж с женой решили научиться играть в гольф. Первое занятие, и ничего у них не получается. Подходит тренер к мужику и говорит, «Ну что ты эту клюшку ты боишься так? Возьми ее так прям, ух, так нежно, ласково, как грудь жены». Мужик хватает эту клюшку, и неплохо у него первый раз-то получается. Тренер говорит, «Ну вот видишь!» А боялся, боялся, подходит к женщине и говорит, «Ну, а вы-то что эту клюшку боитесь?» «Возьми ты эту клюшку, как початок мужа». Женщина хватает эту клюшку и «давай там наяривать». Инструктор смотрит и говорит, «На сегодня хватит, и выньте клюшку изо рта».